Иногда нужно просто отдохнуть от разочарования. Оставить в прошлом людей, которые приносят жизнь все больше печали и обид. Вспомнить, о чем ты мечтаешь на самом деле. И начинать идти навстречу к своему счастью.